сорт томата зуб кабана это селекция Бреда Гейтса Калифорния среднеранний сорт томата 100-110 дней проходит до сбора урожая высота растения в открытом грунте метр пятьдесят метр восемьдесят плоды в среднем по 50-60 грамм форма плода удлиненная пестро шоколадного зеленого окраса со множественными полосками на одном в кусте формируется до 9-10 кистей, которая закладывает до 15 плодов средних размеров. Формировать растение нужно в 2-3 стебля и выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплице. Вот так выглядит томат в разрезе. Очень интересного вкуса, прям супер экзотика. Этот сорт отлично подходит для цельноплодного консервирования, для соления, а также для употребления в свежем виде.